всем привет меня зовут игорь сегодня вернее сейчас недавно минут 10 назад создал канал на youtube и решил что буду заливать сюда видеопрохождение разных игр давайте немного расскажу о себе мне 15 лет живу в городе Инта на крайнем севере здесь очень холодно честно так но ну это не важно так для общей информации чисто чтобы Знали. Ну, давайте, я хочу начать первую игру проходить. Это Мафия 2. М -м, начнем с того, что у меня больше других игр нету пока что. Ну, если будет получаться, там скачаю интересные какие-то и буду продолжать. Но для начала я хочу пройти эту игру все полностью. Что, давайте начнем с новой игры. С низкого уровня сложности. Погнали. Мне кажется, ролики смотреть. Они достаточно длинные, вы их все видели, наверное. Так что давайте я лучше буду их пропускать. Так, пропустим. Начнем сразу с сути игры. С главы 1, с исторической Родины. Сицилия, 1943 год. Июль. Операция Хаски. Я попал в 504-й 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии, но самолет подбили, и у нас всего трое, мы оказались в глубоком дыре. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления, поэтому когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать наложок. Так, ну ч, погнали? Замочим гадов. Раз, два. Че так, побежали, убили его уж. Это наш. Чешу, а я... Потом, че... На пробел залезть голова так. Так, не пройти. Пойти, пройти. На. Взрыв от Бога. так побежали ага пошли, пошли. так стяните ничего себе выбивай деревяшку босс, раз. Эй, покажи, раз два ну, Смешно, что уж Давай все с Учиняй, это не так! Давай, так! знаешь, спецназ. <laughs> Вышибай. Ну, похоже нам сюда. Сюда-сюда. это сюда. приседать тут. Раз, ну блин, во, все по давай. А, блин. Фашисты, фашисты. Полик в руки и долбеж. А -а -а -а. Так-так-так. О, танки. А кто там внутри? Там Донголов. Да, вот, Он побегает. Не побежишь. горжок так бездушно всех убивают лежачих ай-ай-ай Нехорошо. davvero Don Calò? Cacetto. Don c'è quando si amareta una cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani. Non dite che li credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidare da me. Che ne dite? Don Calò, la se ti в тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он как так сказал. сказал. Ну вот и все, первая глава окончена. Увидимся во второй. Всем пока.